Это красавчик. Опять же, наличие сигалетка дает нам понять то, что должна быть тут и мама его где-то. Раз он тем более ходит один, значит, у него есть мама, которой здесь нет, да? Мама ушла по делам. А раз мама ушла, значит, где-то тут и может быть Рожками экземпляр. Так, ну все, этот пошел в кусты. Поедем, мы тогда его объедем. С другой стороны, пока ветерок дует. А потом без ветра вообще не подойти будет никого, даже сдалека поди не заснять. С ума сходит <связь> То ли понять не может с какой стороны Непонятно, что он делал В общем, увидела, она меня вот тут вот, вот, в лесу стояла, я шел тропиночкой, убежал, начинает возвращаться, разворачивается, обратно убегает. Мне же интересно просто по-разному всяко пищать. Как-то вот так вот. В общем, лось-то убежал, вот такой он ключ нашел. Вот такой, было в общем интересно, когда он повернулся, я ни разу не слышал, как они кричат и как их надо манить, не знаю, поэтому попробовал так, как попробовал, главное, главное пробовать, все остальное ерунда, Ось прямо красавец, ну и все, Пойду к коню как так толком и не поснимал короче, Одного рогача, наверное, или двух видел И тех далеко Ну и все Ну ось Стоит всех этих рогачей Так что можно тренироваться Манить Прямо интернет надо изучать теперь, что надо было, как кричать, пробовать и что вообще делать. Может было достаточно бы кустик пошерудить. Хотя, зачем? Шаги я сосчитал, в общем, 72 шага было до него. Может быть бы и получилось еще даже к нему подойти. Так как он меня еще не видел изначально шел. Но шел он все равно. Как бы мало к молодняку, а мне открытая поляна и надо было бы переходить. И как бы еще метров бы 40 он прошел. Ветер бы ровно на него начал дуть. Как бы на меня ни разу он не смотрел. Поэтому я попробовал. Так, интересно же. Еще осталось кабана, тогда увидеть сегодня. И вообще красота ай -яй, яй яй вода, вода, вода Вода, я в ботиночках Вот так вот он. Лосик С весны первый За все лето ни разу вообще лося не видел Ездил много, далеко Разными местами Где вообще почти никто не бывает и они как сквозь землю провалились. А тут раз вот, и вот он сам идет сыду к ворону. Шел он причем со стороны ворона. И как я привязал как я его привязал, уходил за козлом, лес обходил. Так что ехал бы на вороне. Возможно, у него бы была другая реакция. А возможно бы подшумели. У ворону все-таки четыре ноги. У меня две. Ну ладно. Вон он на кабанчик. В общем, убежал.